сразу зарегистрировалась, я купила чай и асаки вот, и начала пить этот чай во время еды, мне главное понравилось то, что именно во время еды надо принимать этот чай, думаю, за полчаса до еды, вдруг куда-то я пошла, боже мой, мне надо полчаса еще ждать, я кушать хочу, а тут полчаса еще ждать, ну, это тоже как бы плюс с этим чаем, мне очень он понравился он очень вкусный вообще в плане каком он э, нормально пьется то есть нет вот э, запах сена никаких запахов абсолютно нет и вкус такой приятный приятный травяной чай правильно? Да, да, да, даже там и не чувствуется как бы что именно вот трава понимаете вот запиваешь думаешь вот тепленькой водичкой вот, вот мое такое ощущение и мне это очень приятно так, хорошо, А вы начали пить чай. Какие э, вот изначальные ощущения были и какой потом в, вообще в целом результат получился? Значит, э, я че, э, в течение недели у меня минус 2 килограмма, на восьмой день у меня начала выходить слизь организма через рот. Это очень, ну, я, честно говоря, испугалась, потому что, я прошу прощения за подробности, я не умею. Э, это сама, и мне очень тяжело было, дор, дорвотного рефлекса такого вот, очень тяжело было. Вот, э, значит, в объемах я ушла 16 сантиметров. Далее, э, на сегодняшний день, ну, я до этого сама похудела, ну, просто э, тоже голодала, вот, немножко я похудела, но тем не менее, э, вот на TLC уже минус 11 килограмм. Круто, то есть это, это получается за, за полгода нет, примерно? Нет, 9 месяцев я уже пью. Но я, а, я бизнес начала в марте, а э, 9 месяцев я просто пью продукт. То есть за 9 месяцев, если в целом мы возьмем минус 11 килограмм, да? Да, да, минус да, да. Минус 16 сантиметров в талии. Да. да? И... Я знаю, что у вас есть еще по сахару результаты. Сахар расскажу. у меня 5,6 моль на сегодняшний день. Вот я в пятницу тоже сдавала э, кровь на сахар. В понедельник, завтра пойду заберу анализ. Я просто вижу опять-таки результат, какой есть. Два раза я сдавала, у меня все время 5,6. Вот, и не поднимался. Я сама чувствую себя очень хорошо. Очень много энергии у меня. Знаете, вот хочется что-то делать. Вот такое а, состояние. А это, сахар сейчас 5,6? А до этого сколько было вот... Минимум было 12, максимум было 24 вообще. То есть прям ну, это такое не очень показатель. Когда было 24, я думала, что уже все. Понимаете, вот сухость во рту, говорить не могу. Вот состояние такое, что... Ну, ужасное, отвратительное состояние. И я знаю, что какие-то проблемы с ногами были, вот тоже об этом расскажите. Да, да, да. да. У меня под коленями образование, ну, из-за того, что плохо циркулировала лимфа, она имеет тенденцию капсулироваться под коленями, ну, с обратной стороны, на сгибе. И оно не видно, понимаете, нога ровненькая, все, никаких там скоплений, ничего такого я не ощущала. Вернее, ощущала боль. Но я не видела визуально ничего, думаю, что это у меня такое. Потом я пошла, я хромала, мне тяжело было ходить. Пошла к хирургу, говорит, у вас киста бейхера. Говорит, давайте выкачаем жидкость. Попытались выкачать жидкость, не получается. Почему? Потому что у меня на правой ноге она порвалась, и там стала желеобразная. На левой ноге она как бы меньше, но там очень мало и невозможно. У нас была гелеобразная, эта жидкость, и ходила и на электрофорез, и куда я только не ходила в поликлинику, вот. немножко улучшение было. Но я вам скажу, я очень, ну, прямо так вот удивлена, что принимая этот чай замечательный, я просто рекомендую всем. Я очень многим людям дарила этот чай, и люди получали результат. Вот. И я хочу сказать, что сейчас я не то, что хожу, я бегаю. Вот люди заметили, что я так, такая вот шустрая стала, бегом туда, у меня тем более собачка, я каждое утро выхожу и с ней тоже очень длительное время гуляю. И многие же меня уже видят, в каком я сейчас, даже внешне очень изменилась, потому что, знаете как, нашла талию, mm -hmm. вот, появилась талия, быстро хожу. У меня даже мои знакомые, с которыми я вот выхожу иногда гулять по городу, говорят, что ты так торопишься, я говорю, я уже привыкла. Вот. Мне вот нравится быстро ходить, не могу я медленно ходить. То есть это плюс, это большой плюс. Я очень благодарна, что эта информация дошла до меня, и я пользуюсь этой продукцией. Сахар у меня ушел, благодаря, мне так кажется, что я добавила просто энерджи, и у меня уменьшился сахар в крови. Вот. Мне кажется, очень классный продукт вместе с чаем. И я уже тоже 9 месяцев, не, не девять, меньше 9 месяцев пью нутробёрст. Он у меня в рационе каждый божий день. Ну разве, если я куда-то поехала, не взяла с собой, допустим, у нас же есть он еще и в сошитах, то это удобнее. А когда его не было, то я его не брала с собой, потому что не очень удобно. Знаете, как дорогу иголкой тяжело. Вот. Да, ну круто. Чай, чай нутробёрст – продукты, которые можно пить вечно. Да, вот я их люблю, просто обожаю. И э, я вам скажу, что у меня даже вкусовые рецепторы поменялись. Я мясо практически не ем. Но вот его просто не хочется. Не то, что я его не могу есть. Раньше я молоко пила по 2 литра в день. Просто если вечером я смотрю, что у меня молока нет, у меня, знаете, вот я сама не понимала паника. бегу в супермаркет, слава богу, он до 11, покупаю, и я уже спокойно. Вот я очень много молока пила. Хотя вы же знаете, уже после 40 не рекомендуют врачи, ну, не знаю, но вот мне хотелось. Я сейчас молоко вообще не пью, мне его даже не хочется. Вот, кофе я раньше пила, у меня очень много разных кофе, я покупала до этого, и, наверное, наименование 5 это точно. Вот, и я сейчас, когда начал пить наш кофе Дельгада, я вам честно говорю, где я чашку выпиваю. Бывает иногда и две. А бывает так, два-три дня вообще не пью. Вот, ну, вот просто, я же говорю, поменялось вообще все в организме настолько, что э, я очень довольна. Ну, после, после Делегата другой кофе не сильно хочется, правильно? Да, да, да. А смотрите, Надь, а какие вообще три любимых продукта? Ну, или вообще любимые продукты есть? Вот, топ? вот честно скажу, у меня нет любимых. Ну, не, больше всего я люблю чай с каннабидиолой. Обожаю, ведет, да? Обожаю, он у меня постоянно. А вообще я люблю всю продукцию. Я очень много продукции сейчас я купила и сама пользуюсь. Я э, блосоме только закончила пить, э, купила ему на чай тоже. У меня кто не приходит, я обязательно ему на чай или э, я зайти вот этот пунш, угощаю, а забываю сказать, что пойдет чистка. И люди еле добегают, потом звонят, ты представляешь, вот так получилось, что я еле добежала. То есть идет процесс очищения, люди чувствуют продукт сразу. Вот как нам наши руководители, президенты компании говорят, что вы почувствуете продукт. Так действительно это есть. Ну, круто. Я, я кстати, вспомнил, он, у меня есть в команде партнер, он, молодой парень, он приглашает девушек на чай и угощает их ясо растворимым. Я не в восторге. Хорошо, отлично. То есть, в принципе, самый крутой продукт, который вам нравится, это детокс-чай с коноплей, с канабидиолом, правильно? Обожаю, просто обожаю его. Многие, кстати, возможно, еще кто-то даже не пробовал этот продукт, я в него очень верю, верю в, в то, что вообще у набедела большой потенциал на наших рынках, который будет взрывать скоро. И, кстати, я думаю, они скоро будут у нас тоже.